Всем привет, дорогие друзья! С вами Ворожихара. Это не миниатюрный такой Просто предупредить то, что на, моем, на мой сервер обновился. Теперь он версии 1.17.1. Так что теперь невозможно попасть на него на 1.16.5, 1.16.4 и так даже ниже. В общем, только 1.17.1. Сейчас я нахожусь в какой-то странной комнатке. Это комната... Будет показано в следующем ролике. Ну а так, я вас просто предупредил. Так что всем удачи, всем пока.